Добрый день, любители азиатской пищи, азиатской кухни Мое имя Андрей Вибе Я из города Портланд, штат Орегон, Соединенные Штаты Америки Заказ номер 3179 Получил я две недели назад вот такой вот казан, 22 литра Круглое дно, супер И к нему такую вот нержавеющую крышку и такие два легана заказал я шумовку получил я в подарок шумовочку такую половинчик половинчик надо дома лежит ну решил я его сегодня обжечь взять по эксплуатацию приготовить первый плов закупили мы с моей супругой все что нужно к этому все необходимые вещи приготовили нарезали вот сейчас нужно сначала обжечь казан 10 минут 15 минут как начал я это делать вот Первый результат на дне уже виден. Ну, такой вот у меня а, очаг а, был со старого казана. А история старого казана была такая. Я купил два года назад тоже в интернете. Нашел а, адрес купил казан марки Биол а, через Болгарию. Ну, пришел он тоже. Посылка, все пришло хорошо, четко начали мы его эксплуатировать, варили плов, после третьего раза он меня заржавел, что я не мог больше в нем ничего готовить, практически выглядел как старая какая-то железяка, ржавая, что было просто неприятно, я его трижды чистил, обжигал, закалял солью и так далее, и так далее, в общем все заржавело, тонкий очень был, потом я узнал, что металл, состав чугуна был неправильный, ну вот купил я этот, конечно переживания были, я в Америке, Казан, в Москве, как я получу, получу ли вообще. Но хочу сказать всем любителям вот такой вещи. Рекомендую. Сервис исключительный. Я человек дотошный, всегда задаю много вопросов, переживаю. Ну, ко мне отнеслись очень хорошо. Не думаю, что только ко мне. Заказ был получен, приготовлен, запакован. Пришел он ко мне сюда, прошел практически около 10 тысяч километров почтой и в России, и здесь, в Соединенных Штатах. Очень рад за то, что я получил. Высококачественный продукт. Рекомендую всем, кто хочет приобрести такой казан, обратиться в этот магазин, потому что я получил там ну, очень хороший сервис и практически хорошее обслуживание. Ну все, ребята, на этом буду заканчивать. Работа ждет. Надо казан обжечь. Хотим сегодня приготовить первый слов. А еще раз хочу напомнить. Мое имя Андрей Вибе. Живу я в городе Портленд, штат Орегон, Соединенные Штаты Америки. А заказ мой был 31,79. Желаю всем хорошо проводить время. Берегите себя. Весна настала. Ну, как сказать, пока.